В Тарстане временно трудоустроенным подросткам увеличили денежную поддержку. Согласно документу, теперь временно трудоустроенные дети возрастом от 14 до 18 лет имеют право на выплату двух минимальных пособий по безработице. В Казани, Федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики, стартует предолимпийский турнир по художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 26 стран мира. Проект из Казани «Я добротворец» получил грант в 200 тысяч рублей на первой смене «Тавриде-2016». 24 участника стали победителями грантового конкурса конвейера проектов форума «Таврида». Руководитель данного проекта – ведущая канала «Универсмотри» Гульфия Мутугулина. Рустам Миниханов пошел в тройку влиятельных глав субъектов России. Об этом сообщает Агентство политических и экономических коммуникаций. Президент Республики Татарстан занял третье место в рейтинге влияния глав субъектов России. Его показатель 6,9 балла. Фехтовальщики Татарстана взяли больше всех наград на спартакиаде в Смоленске. Спортсмены первенствовали в турнирах парапире и шпаги среди девушек, а также взяли серебро в сабле и шпаги у юношей. В Казани пройдет трехдневный фестиваль «Семейный пикник». В честь Дня семьи у казанской чаши организуют обширную праздничную программу. Лекции для детей, здесь же пройдут мастер-классы и литературные чтения. Казань покупает программу для выявления самоубийц. Программа называется «Методика экспресс-диагностики суицидального риска «Сигнал». Начальная цена одного экземпляра программы составляет 16,5 тысяч рублей. КФУ и Университет имени Йохана Гутенберга будут совместно готовить переводчиков-синхронистов. КФУ вошел в число вузов России, имеющих право тестировать мигрантов на знание русского языка.